Сегодня мы поговорим об использовании отступов и создании красной строки в редакторе Microsoft Word. Важный инструмент, который реализуется через линейку. Так часто люди для того, чтобы сделать красную строку в начале документа, начинают нажимать пробел многократно, таким самым создавая какое-то количество отступов. Получив невидимые символы, мы убедимся, что здесь действительно много пробелов. И в таком случае, начиная каждый новый абзац, мы вынуждены ставить большое количество пробелов. Есть другой вариант, когда люди используют нажатие клавиши «табуляция». Тогда действительно у нас создается более аккуратная красная строка, но чревата тем, что каждый раз приходится на новые строчки эту табуляцию включать. Гораздо более удобный способ – это либо задать, либо в самом начале работы с документом, либо когда у вас уже документ готов, то выделить область конкретную и, используя маркеры на линейке, задать красную строку. Красную строку мы задаем, перемещая верхний маркер в одиночестве. Все, что у нас сейчас выделено, перемещается на заданное расстояние. В данном случае это полтора сантиметра. Кроме того, если я нажимаю клавишу «Enter» то у меня следующая строка также начинается с красной, также по моему маркеру. Аналогичным образом, при создании нового документа можно сразу выставить красную строку, начать печатать, и каждый новый абзац в дальнейшем также будет начинаться с красной строки. Поэтому не используйте дебуляцию, либо огромное количество пробелов, гораздо удобнее использовать этот верхний маркер, именно за этим он и был придуман. Кроме того, этот маркер не обязательно перемещать влево, его также можно передвинуть вправо. Допустим, вот такой вариант форматирования, когда первая строчка у нас напротив уходит левее, нежели правая. Да, вот у нас все выделено, при этом в любой момент мы всегда можем поменять. Обратите внимание, что у нас есть верхний маркер, есть нижний маркер и под нижним маркером еще такой прямоугольничек. Если мы нажимаем на прямоугольник, то у нас оба этих маркера двигаются вместе. Таким образом мы можем увеличивать отступ слева, либо наоборот его уменьшать. Двигая просто нижний маркер, мы двигаем только его относительно верхнего маркера, создавая красную строку, либо такой вот отступ в правую сторону относительно первой строчки. Аналогичным образом у нас есть маркер в конце документа, и мы всегда можем справа также сделать отступ либо больше, либо меньше. В частности, часто бывает, что какие-то цитаты выделяют более узко, делают цитатом альтернативные отступы, нежели основной части документа. Обратите внимание, форматировалась только та область, которая у меня выделена. Все, что до, либо после, у меня будет оставаться так, как было до этого. Если я хочу для всего документа, поменять отступы, то я могу просто выделить все сочетанием клавиш Ctrl-A и поменять значение для всего документа. Таким образом, эти маркеры очень удобны для настроек положения текста. Кроме того, маркеры используются для списков. У меня есть небольшой список браузеров. Я хочу создать из них списочек, в данном случае номерованные. Смотрите, у меня автоматически маркеры, расположились относительно цифр и относительно текста. Естественно, я могу их двигать, я могу выделить свой список и отдалить мои цифры от текста, либо приблизить. Логичным образом могу позиционировать текст. И могу, естественно, сделать его вплотную, какое-то расстояние должно быть, могу двигать положение всего моего списка таким же образом. Так мы разобрались, для чего нам нужны эти маркеры на линейке в редакторе Word. Мы можем создавать отступы. Справа и слева можем делать красную строку, либо выделять строку абзаца, наоборот, в левую сторону. Надеюсь, было полезно. оставьте лайки на видео и подписывайтесь на канал Компьютерной Грамоты. Также пишите нам в социальных сетях. С вами был Михаил. Всего вам доброго!